Когда вы на акциях заработаете довольно много, чтобы этого хватало для покупки дома или квартиры, то можете начинать инвестировать в недвижимость. Вас никто не заставляет покупать пентхаус в несколько миллионов долларов. Вы можете начать с покупки одной-двух квартир в центре города и сдавать их в аренду. У вас уже начнет появляться прибыль. А со временем вы построите целую империю недвижимости и будете неприлично богаты. Если вы этого захотите, конечно.